столько раз это уже делаю, что даже странно, как мне это не надоело. Но куда бы я ни приехал, в какую страну, в какой бы город я ни попал, везде люди пьют воду, везде люди верят в то, что они выбрали самую лучшую, самую правильную воду, которая, как мы знаем, является основой нашего существования. Ведь мы на 70% состоим из воды, и от ее количества и качество зависят очень многие процессы в нашем организме. Так какую воду пьют в Испании, в частности в Таревехе? Потому что все, что я проверяю, Приезжая на новое место, это соответствует ли вода местная необходимым мне параметрам. От качества воды мое здоровье будет точно зависеть, я это знаю. Хочу этого или не хочу, я буду пить воду. Поэтому первое, что я делаю, я проверяю, какая вода здесь качественная. Делаю это опытным путем, либо приборами, либо экспериментами, потому что я сам, как и вы, наверное, в рекламу не верю. А все, что написано на бутылках с водой, для меня это просто реклама. Там можно писать все, что угодно. Например, мне ребята здесь в Таревехе, красивая, умная, замечательная пара, они сказали, что пьют только щелочную воду, потому что другую воду пить очень вредно. Это правда. Кислую воду если пить регулярно, то ортопедических магазинов в Таревехе понадобится еще больше. Их и так здесь полно. И для меня даже удивительно, откуда их столько. Но как мы знаем, спрос рождает предложение. И магазины открывают там, где есть спрос, иначе бы они разорились. Но они не разоряются, даже открываются новые. И мы на них смотрим и думаем, зачем они нужны. Те люди, которые в них покупают, коляски, костыли, уже точно знают, зачем они. И мы скоро узнаем, если не будем разбираться то, что мы пьем и то, что едим. И один из главных параметров, это насколько вода, которую мы пьем, щелочная. Это значит, есть там щелочные минералы, кальций, магний, натрий, калий и другие. Или их там нет. Вот это мы сейчас и проверим. Сегодня многие минералы продаются уже почти что в каждом магазине, не только в аптеках. И это не зря, потому что их не хватает в воде. Воду сегодня вынуждены чистить очень хорошо, потому что чем больше мы ее загрязняем, чем больше мы туда сливаем всякой химии, грязи, плюс медикаменты, гормоны, которые мы пьем, антибиотики. А нельзя вычистить воду от плохих примесей, оставить там хорошее. То есть те минералы, которые нам необходимы, которые делают воду или раньше делали ее щелочной, когда мы пили ее из колодцев, кто помнит еще. Но можно же добавить в воду каких-то химикатов и получить сертификацию, что она щелочная, и написать на бутылке, что параметры соблюдены. ПХ воды 7,8. А вы знаете, как это проверить? Конечно, знаете, вы же учились в школе. На химии это показывали: добавляем в воду лакмусовую жидкость, и вода меняет цвет. Если цвет воды становится голубым, синим или ближе к фиолетовому, значит это вода щелочная. Зеленая это кислая вода, а если она уже желтая или красная, то она мертвая вода. Это очень кислая и там точно нет никаких щелочных минералов. А если воду пить без щелочных минералов, то ортопедические магазины нас ждут. Вход там свободный, а выход на коляске. Но давайте уже проверим, насколько вода соответствует рекламе. Итак, для эксперимента нам понадобится 4 стакана и 4 разных вида воды. Я купил 4 бутылки воды, разной. Чтобы не делать антирекламу, я не покажу, как она называется. В Гамбурге на меня уже подавали в суд. Судиться очень неприятно, адвокаты у них хорошие, могут засадить. Меня, правда, не посадили, но мурыжили долго, пока я прямо в суде не сделал тот же эксперимент который у меня был на видео. И таким образом доказал, что я ничего не выдумал. Я просто показал то, что показывают приборы. Redox Rins и Корал я тоже тогда использовал. И конечно нам понадобится еще лакмусовая жидкость и показатель щелочной среды. Так вот, меня хотели оштрафовать, потому что на видео было видно название марка воды, которую я использовал. И кроме этого требовали, чтобы я это видео убрал. Но ролик до сих пор в интернете. Вот тут вот, в правом верхнем углу, можно по ссылке на него перейти и его посмотреть. На то время у этого ролика было порядка 100 тысяч просмотров, сейчас, наверное, там уже больше 200 тысяч. Как бы там ни было, меня не наказали, и ролик остался на ютюбе, потому что я там не акцептировал внимание на этой марке воды, как сказал судья. А, то есть я говорил, что она в магазине вся такая, а марка это просто, ну, которая попалась мне. Так вот, здесь я столкнулся с тем же. Марку не буду показывать, потому что она вся примерно одинаковая, вне зависимости от того, что пишут на этикетке. Итак, вот вода. четыре разных вида. Как я уже сказал, неважно, как она называется, одну я даже взял э, с газом. Примерно она вся одинаковая. Сколько я не мерил воду, сколько бы я ее не мерил, ни одна еще вода, ПХ не было больше 6. Ни одна, никогда еще, ни разу. Сколько я не мерил. Сейчас проверим эту. Вот, кстати, бутылка воды с газом. Я специально ее купил для сравнения, чтобы видно было, когда мы покупаем воду с газом или еще сладкую воду с газом, что мы пьем и что мы даем нашим детям. В лучшем случае показатель pH ну, максимум 6. Чаще всего 5, 4, а иногда и 3. Бывает, это очень кислая, это мертвая вода. Итак, добавим по несколько капель, по 4 капли в каждый стакан с водой и посмотрим, какой цвет у нас получится, чтобы определить какой показатель ПХ в этой воде, которую мы покупаем в магазине, в Таревехе. Есть здесь щелочные минералы или есть здесь химикаты, которые позволяют получить сертификацию, что они тут якобы есть. Обмануть ведь можно любой прибор, но лакмусовая жидкость всегда показывает как есть. Вы, кстати, не обязаны верить увиденному. Купите себе лакмусовую жидкость или лакмусовую бумагу э, и проверяйте сами то, что вы пьете. Это же просто и занимает меньше минуты. Вот такая получилась вода из большой бутылки. Это очень кислая вода. Примерно 6 из бутылки полторалитровой. поллитровую бутылку я взял. Повторяю, название обговорить не буду. Но тоже более-менее еще 6. А вот это вода с газом она примерно два два с половиной она очень кислая а в кислой среде развиваются вирусы грибки бактерии вся та флора которая впоследствии врачи которые называют болезни вот это вода 6 pH, а вот это 23 это вода которая была с газом вот смотрите это очень кислая вода если ее пить постоянно, то обязательно будете болеть. Ну или если давать ее детям. Поэтому вопрос остается очень простой. Что делать? Как сделать воду щелочной? Как вот эту воду наладить? Вот эта вода, берем ее, она самая более нормальная из этой. Вот с ней попробуем что-то сделать. То есть изначально лучше брать воду, которая ну, не самая кислая. И ее делать, добавлять в нее щелочные минералы. А это вот, вот такой вот коралл. Я добавляю коралл и ну, здесь, для, чтобы сделать эксперименты, показать, как это работает, я его просто высыплю, помешаю, чтобы видно было, как он меняет pH воды, то есть добавляя щелочных минералов, делает воду щелочной. Вот она здесь уже ближе уже к синему цвету, то есть щелочная вода, она синего цвета. Вот я покажу сейчас. Вот здесь видно хорошо, что она стала синей. То есть добавили щелочных минералов, вода стала щелочной. Сейчас добавлю немножко водички, чтобы было видно, что цвет действительно синий, что щелочные минералы меняют э, качество воды и делают, делают воду щелочной. Этот цвет действительно синий. Вот, сейчас лучше видно. Видна разница в цвете зеленый и синий в одном коралл. Если я хочу добавить себе энергию, я добавляю воду, антиоксидант, это Redox Rings. Что такое Redox Rings? В правом верхнем углу вы видите ссылку, там можно посмотреть фильм об этом антиоксиданте. Ну и для тех, кто знает, что такое свободные радикалы, как их нейтрализовать, вы наверняка уже искали антиоксиданты. Так вот, Redox Rings один из лучших, ну на мой взгляд. Ну Это из моего опыта, из того, что я проверял. И вот воля получилась настоящая щелочная вода при помощи щелочных минералов, которая и будет защищать наш организм в течение дня от закисленности и от развития там патогенной флоры, грибков, паразитов и прочей нечисти. Если вы не знаете еще, и когда человек попадает в больницу, врач не знает диагноза, первое что делает, капельницу со щелочным раствором, поэтому у нас шутят, кто не пьет коралловую воду или не пользуется антиоксидантами, в реанимации вам поставят такую капельницу, чтобы этого не доводить, не доходить до этого, то в принципе можно сделать самому, мы пьем щелочную воду так. Приготовить качественную щелочную воду в домашних условиях, как вы только что видели, занимает меньше минуты по времени по цене. По моим подсчетам это стоит не дороже, чем покупать воду в магазине. Где взять коралл и антиоксидант? Ссылки под этим видео вы найдете, сможете почитать более подробно и заказать при необходимости. Там же найдете мои координаты. Я работаю тренером по восстановлению позвоночника в Таревехе, я буду ну пока что на первые полгода я приехал я обучаю здесь людей как, как эту методику освоить они потом будут этим заниматься в принципе вы можете тоже об этом узнать единственную рекомендацию которую я бы хотел дать это все то что вы находите в интернете на самом деле очень легко проверить я показал как я проверяю вы это можете сделать точно так же не надо верить тому что люди говорят доверяйте себе Используйте возможности, которые сегодня дает нам природа и дают нам люди. Методик есть огромное количество. Научиться в них разбираться – это наша задача. Потому что сегодня все возможности для этого есть. То есть разобраться с питанием, с очисткой организма, разобраться со щелочной водой и разобраться со всем, что нам будет давать здоровье, хорошее настроение. Я вам этого искренне желаю. С вами был Александр Волин, а на этом я прощаюсь. Кому интересно и понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будем дружить. Пока!